Здравствуйте, дорогие раки по Солнцу и раки по восходящему знаку. Добро пожаловать на астрологический прогноз на август месяц. Дорогие раки, мы входим в месяц, когда для вас на передний план выступят темы денег и материального положения. Прямо в начале месяца, 1 августа, Меркурий перейдет в знак Льва и будет находиться здесь до 16 августа. Вследствие этого могут повыситься контакты и переписка по финансовым вопросам. Возможны покупки и продажи, особенно в первой половине месяца. 12 августа Венера также перейдет в знак Льва, поэтому возрастут ваши шансы в денежных вопросах. 18 августа образуется соединение Венеры и Юпитера. Вследствие этого вы можете встретиться с шансами в связи с вашими доходами заработком. Возможно, сюрпризы. Вы можете получить премию или прибавку к зарплате. Юпитер также находится в знаке Льва. Он сделал переход в этот знак в прошлом месяце. Вместе с этим вы можете склониться в сторону покупки дорогих вещей, предметов роскоши, которые ассоциируются со знаком Льва. Но в области финансов вы можете получить облегчение «Дорогие раки». 10 августа произойдет полнолуние в Водолее. Полнолуние в Водолее также затронет материальные вопросы, особенно те, что связаны с совместными доходами и акциями. Вы можете получить результаты от ранее начатых дел. Поскольку имеется влияние Сатурна, возможна постановка на повестку дня вопросов материальной ответственности. Вы можете почувствовать себя скованно. Это может затрагивать вопросы касательно детей, любовной жизни, а также здоровья. В этих областях вы можете достигнуть осознания чего-либо. Под воздействием полнолуния в течение нескольких дней вы можете почувствовать тревогу, но после середины месяца эти влияния будут рассеиваться. 15 августа Меркурий перейдет в знак Девы, оживится ваша повседневная жизнь. Вы можете пуститься в поездку, возможно увеличение письменных и устных контактов, реклама вашей деятельности в средствах массовой информации, проведение работ с использованием интернета. 18 августа будет очень благотворным днем для того, чтобы начать новое предприятие так как Венера будет образовывать соединение с Юпитером. Это счастливый день, месяца и года. 23 августа Солнце перейдет в знак Девы. Переход Солнца в Деву и последующая за ним новолуние в Деве 25 августа поспособствует начинаниям в области коммуникаций. Вы можете приступить к обучению. Возможно развитие событий, связанных с вашими братьями, или сестрами, или ближним окружением. Вы можете приобрести прибор связи, начать коммерческое предприятие. Новолуние в Деве может принести вам поездки и путешествия. Вы можете отправиться в деловую или частную поездку с целью отдыха. Начиная с середины месяца можно сказать, что ваша жизнь оживится и возрастут контакты, дорогие раки. Каковы общие влияния месяца? Смотрите также прогнозы для вашего восходящего знака. Наряду с этим не забывайте следить в течение месяца за нашими видеороликами детальных прогнозов на неделю и на день.